Вадим, а мог бы, пожалуйста, поделиться буквально двумя отзывами, да, результатами по продукту? То есть, возможно, своей семьи, либо тех людей, которых ты знаешь. Понятно, у тебя этот список отзывов очень большой, но ну, буквально двумя, которые сейчас тебе сразу на ум приходят. Ну, я тогда про свою семью. Это у меня брат, которого 14 лет лечили неплохие врачи в военном госпитале, mm -hmm. он каждый год ложился на стационар mm -hmm. раз в году, два раза в году ему откачивали жидкости из коленей вот в итоге в общем удалились иновиальную оболочку в институте ортопедии то есть лечили профессора, академики mm -hmm. и так и не смогли вылечить и сказали что это до конца жизни будет да? то есть поставили диагнозы mm -hmm. там, болезнь Рейтера, ревматоидный артрит и сказали что это не лечится mm -hmm. в итоге за полгода-год мы Получается, убрали эту болячку, uh -huh. и вот за 7 лет ну, никаких рецидивов, то есть у него нормальные здоровые колени. Ну, uh -huh. Марафоны не бегает, но человек хотя бы нормально uh -huh. ходит и на стационар ему ложиться не приходится. Uh -huh. вот. Ну а по себе я могу сказать, что э, до того, как я начал сотрудничать с ЛР, я, uh -huh. ну, как все обычные люди, болел. То есть uh -huh. сезон гриппа, ну, как бы, ну и я за компанию, uh -huh. да, вот. Ну, нормальный человек, да, mm -hmm. болею, как все, регулярно, там, 2-3 раза в году. Mm -hmm. Не то, что прям там как-то сильно, вот, но болел. Mm -hmm. а, я забыл про болезни, я забыл про врачей, я забыл про аптеку. У меня даже аптечки нету дома. То есть, я 7 лет, я не болею вообще. Mm -hmm. То есть, вот у меня... Мы даже коронавирусом переболели, я и дочки мои, то есть я даже анализы сдал, mm -hmm. чтобы убедиться, что это был он. И ну, просто не было обоняния неделю, в остальном даже самочувствие было mm -hmm. абсолютно отличное. Я не прекращал там свою деятельность и в плане бизнеса, и в плане mm -hmm. там... То общение заботы о детях то mm есть -hmm. ну, как бы для меня лр именно в плане продукта это просто продукты для того чтобы забыть про болезни mm -hmm. если человека ну как бы там все серьезнее как-то да то это намного облегчить его mm -hmm. состояние может болезни полностью не уйдут но переноситься будут mm -hmm. гораздо легче потому что у меня есть истории когда там ребенок э, каждую зиму болел там жесткие какие-то обструктивные mm -hmm. бронхиты ангину Mm -hmm. то есть вот такое вот да. он продолжает болеть из продуктами ЛР, но как? ну там два-три дня сопли потекли mm -hmm. как бы и все на этом все закончилось то есть в сравнении с тем что было это же небо и земля mm -hmm. для матери это такой результат что ну как бы не нужно больше никаких доказательств mm -hmm. поэтому эти люди я вижу как они регулярно покупают эти продукты им даже иногда, там себе жалко но mm -hmm. но детям покупают и результаты не видят да, спасибо. Мне вот когда идут результаты по здоровью у деток, то прямо аж... Да, да, да, да, да, да, да, согласен, то же самое. Спасибо небольшое. Друзья, и по традиции важное примечание. Понятно, продукты немецкой компании LR – это реально качественные продукты, мы на себе много раз это проверили, но важно понимать, что это не волшебная таблетка, не панацея. и на наше здоровье влияют разные факторы да? там режим наш, сколько мы спим, какую информацию впускаем в наше сознание. то есть понятно тема питания, добавок она очень важна, но в целом это философия, да? философия здорового образа жизни, так что желаю придерживаться этой философии и еще важное примечание забыл озвучить обязательно перед приемом продукции проконсультируйся с тем человеком который показал тебе это видео если каким-то образом получилось случайно этот видеоролик найти можешь спросить у меня мои контакты будут в описании под этим видео и крепкого здоровья до встречи в следующих видео